На моем канале отмечены небывалый вслеск матерной активности. А как тут не материться? Голубая птичка в золотой клетке Илона Маск. Вражина. Полная жопа случилась. Только взялись за яйца, мясо пропало. Это краткий рецепт того, как увеличить экономику в 10 раз. Это канал номер один про деньги и бизнес. В чем Я на вопрос. У всех людей разный рост. И не важно, А в чем секретный соус? Окей, okay. я еще раз отвечу на этот вопрос. Привет. Это недельный обзор новостей на канале Игоря Рыбакова. И начинаем, как обычно, с хорошей новости про животных. В Москве обнаружили пьяных птиц. Орнитологи порекомендовали организовать для них вытрезвитель в домашних условиях. Вот так. Дело в том, что птицы после того, как нажрутся ягод, забродивших немного, могут немножко вот того, да? запьянеть. Да? Поэтому, если вы видите птицу, которая вот так вот или вот так вот, да, короче, надо такую птичку поместить в коробочку, поставить в темное тихое место, оставить покой на несколько часов, Да после этого она проспится, ее можно будет спокойно выпустить. Вот. И да, вот еще что. После пробуждения, заявила эксперт, пернатая захочет пить, поэтому не забудьте поставить рядом с ней миску воды. Запомнили? Действуйте. В пятницу министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации России. По словам Шойгу, план по призыву 300 тысяч человек выполнен, никаких дополнительных задач не планируется. Да, Вот такая хорошая новость, однако юристы в один голос все заявляют, что отмена частичной мобилизации может быть произведена только указом президента России Владимира Путина, а об указе ничего не сообщается. Поэтому напомню еще раз, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о мобилизации в России, сегодня уже сами знаете, какое октября, пока указа о завершении частичной мобилизации Владимира Путина не зафиксировано. Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне семь с половиной процентов и не стал ее снижать впервые с марта. До этого вот она все шла вниз и тут вот застопорилась. Некоторые экономисты, бизнесмены да, заявили, что запустить экономический рост в России невозможно, если ставка будет выше пяти процентов. Стало быть, по их мнению, да, Центральный банк, значит, препятствует возможности экономического роста в России. Ну, напомню, у Центрального банка другие задачи, ему монетарную, так сказать, политику поддерживать, так сказать, ставки, инфляционное давление и так далее. У него нет, в общем-то, задачи экономического роста. А экономическим ростом кто занимается? Ха-ха! Министерство экономического развития, вот и пусть занимается. Вот. Поэтому на самом деле вот этот вот конфликт интересов, он всегда приводит вот именно к такому обстоятельству, что одни заботятся за стабильность, а развитие ⁇ это, вообще говоря, нестабильность, это провоцирование направленной нестабильности. Вот и все. Однако я, в общем-то, согласен с экономистами и предпринимателями, которые говорят о том, что если в России не появится дополнительные 20-25 триллионов рублей, то наша экономика будет дальше стрессовать и депрессировать. Вот и все. Ага, этого не может произойти при такой ключевой ставке. Ведь ставка 7,5% в Центральном банке означает финансирование там, в коммерческих банках или государственных банках на уровне более там, 10%. При такой ставке предприниматели, бизнесмены, ну, не будут строить, они не будут брать риски, это риски для них непосильные, вот и все. Так и сидим. То есть ради сохранения стабильности мы отказываемся от экономического роста. Я все-таки надеюсь, что экономический блок правительства России примет необходимые меры, то есть расчет именно на то, что сейчас в течение года будет запущен механизм экономического роста. Еще раз говорю, если он не будет закончен, в конце 23 года мы словим полный аут, то есть экономика покатится вниз и причем ее будет уже даже остановить вот это скатывание вниз сложно. Пока это можно сделать там, малой кровью, а в конце 23 года уже нет. Поэтому я надеюсь, что правительство Российской Федерации ну, сможет принять необходимые решения и самое главное, действие уже в начале 23 года. О чем еще говорила Набиулина на вот этом вот совете дикторов Центрального банка? Ну, Набиулина назвала частичную мобилизацию возможным фактором роста цен. И, вообще говоря, Набиулина отмечает, что, в общем-то говоря, все, что сейчас происходит в стране, все равно приведет к разгону к инфляции. Тогда вопрос Центрального банка, что вы тогда боретесь с инфляцией, если она все равно будет? Тогда давайте там проводите политику, да, на опережающий рост экономики, чтобы рост экономики, да, выгреб страну и поддержал страну. Также глава Центрального банка добавила, что по уточненным данным, инфляция по итогам 22 года составит все-таки 12-13 процентов, а раньше предполагалось 11-13. Вот видите, уже пошел, в общем-то, разгон. Инфляция, двузначная инфляция — это очень много. Я еще раз вам говорю, то есть наши сбережения, там, какие-то накопления, они пожираются со страшной силой, представьте, со скоростью 14-15 процентов в год. Это что значит? А это значит, что за 6 семь лет — ноль. А, все. На самом деле, кроме экономического роста в России ничего не может поддержать наше, ну, как в житие-бытие. Иначе нам, ну, пещерах жить и по волчьи выйти». Также Набиулина заявила, что нижняя точка спада ВВП Российской Федерации придется на середину 2023 года. Здесь понятно, основной удар вот этих всех санкционных там давлений, он придется именно на 2023 год, ну а это факторы снижения валового продукта. Далее Набиулина отметила, что кредитные ставки перестали снижаться, а условия выдачи кредитов стали более жесткими. Конечно, коммерческие банки, те, кто выдают суды, они уже знают о том, что инфляция будет разгоняться и обслуживание кредитов будет затруднено вот этими новыми заемщиками, поэтому они ужесточают условия выдачи. Также Набиолина заявила, что Центральный банк пока не имеет возможности увеличить для граждан лимит на вывоз из России наличной валюты свыше 10 тысяч долларов. Ну, у Набиолина и у Центрального банка нет такой возможности, а у людей есть. Например, едете всей семьей и каждый везет по котлете по десяточке. Да? И В результате, если в вашей семье, например, 7 человек, значит 70 тысяч косарей вывезли. Да? Более того, есть специальные сервисы, которые говорят, ты мне здесь даешь наличные, мы тебе там за определенную комиссию. Поэтому, ребят, кому реально нужно наличные вывести, тот решит этот вопрос, я вас не сомневаюсь. Также Набюлюна отметила, что Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала в этом году с 246 до 251 миллиарда долларов. Когда успели эти доллары, как, ведь было бы, как могли просочиться 251 миллиардов долларов через границу? Вот, ну, на фоне того, что в прошлом году было всего 74 миллиарда, да, 251 миллиард просто шокирует, правда? На самом деле это бумажное движение капитала, обесценивание и так далее. Это, ну, как бы не означает, что физически через границу ушло 251 миллиард долларов. Вот. Тем не менее, такое отток капитала фиксируемый, да, это говорит о том, насколько похудела наша экономика. А меньше экономика, значит, меньше налогов, меньше их социальных пособий, меньше дорог, меньше, ну, меньше всего. Поэтому я еще раз говорю, кроме экономического роста у нас нет другой процедуры, которая нам поможет. Все остальные процедуры, это вот только взялись за яйца, мясо пропало. И поэтому предприниматели, бизнесмены, дорогие чиновники и так далее, ребят, все, кто может повлиять на экономический рост в своем предприятии или открыть новое предприятие, производить какие-то товары и услуги, давайте, бегом. Ничего, кроме экономического роста, не сможет поддержать нашу с вами вот такую вот жизнь. Иначе будем жить, еще раз говорю, очень хреново, и х**, у шарика еще даже будет хорошо. В четверг президент России Владимир Путин выступил в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай». Речь более трех часов, я вам сейчас подробно ее процитирую, но ну, не волнуйтесь, это будет не все три часа, мы разберем основные экономические заявления, ведь это канал номер один про деньги и бизнес. Поехали. Как заявил Владимир Путин, в России высокая устойчивость банковской системы. Невзирая на все санкции, катаклизмы и так далее, финансовая система живет и рассчитаться, если у вас будет чем рассчитаться, вы все-таки сможете, и это здорово. Вторая важная экономическая новость, о которой сказал Путин. Спад ВВП в России по итогам года будет 2,8-2,9 процента, но отметят, что строительство, агропромышленный комплекс и ряд других сфер растут. Много это или мало 2,8? Ну, в начале года ожидалось падение на 8-10 процентов, драматическое, то спад не более трех процентов не выглядит как драма. Однако, может быть, это только начало, и в следующем году приложат как следует, вот. Но, во всяком случае, в этом году экономика России выдержала, ну, давление, и это, ну, вот такой вот факт. Третье. Госдолг России принципиально ниже, чем в Европе или США. Я согласен с этим фактом, в принципе, он неплохой, но на самом деле лучше бы у нас был триллион долга, и этот триллион был вложен в инфраструктуру, в производство, в экономику, в экономический рост, и экономика была бы в 10 раз больше. Умение брать долги и не отдавать их, вот, пожалуй, самое крутое умение, которым овладели Соединенные Штаты Америки и другие штаты, страны Европы. Более того, они могут допечатывать любое количество долларов, обесценивая все валютные резервы, которые набрали там Китай, Россия и кто там вместе взятые. Вот, есть, реально, если когда ты производишь товары и весь мир тебе доверяет, тебе люди хотят давать долг, у тебя долг государственный огромный, и ты за счет наращивания огромного вот этого государственного долга строишь дороги, мосты, инфраструктуру, больницы и так далее, и и экономика вот так вот разбухает. В принципе, это краткий рецепт того, как увеличить экономику в 10 раз. Четвертое, о чем заявил Путин. Безработица в России упала до уровня 3,8 процента. Это меньше, чем до пандемии. Это действительно внушающий показатель, это правда, да. но мы должны учитывать, что под миллион человек выехали из России. Это же тоже влияет на вот этот коэффициент. Но, тем не менее, 3,8 — это лучше, чем если бы было бы 20 процентов безработных, и они бы ходили по улицам, там, грабежом занимались и так далее. Путин назвал принципиальным вопросом повышения зарплат в России. Я всегда говорю, 200 тысяч должна быть, минимальная зарплата. Раньше я говорил 100 тысяч, но сейчас после всех этих событий 200, я поднял планку до 200. И вот Владимир Путин наконец-то начал об этом заявлять. Это здорово. Он продолжил. Номинальные доходы граждан растут, но реальные чуть-чуть снизились. Эту проблему можно и нужно решить. Можно указ подписать или какие-то ведомственные акты и сказать, что минимальная зарплата труда в России 100 тысяч рублей, чтобы не было возможности кемеровскому шахтеру платить меньше 100 тысяч рублей и все. А ведь сейчас как? если предприниматели могут платить кому-то меньше 100 тысяч рублей, так они и платят, и что? В результате меня часто спрашивают, а сколько Технониколь платит своим работникам? Но если на рынке уровень зарплат вот такой, вот Технониколь плюс 20 процентов от рынка платит. Поэтому я настаиваю, чтобы мы в России стремились к тому, чтобы минимальный порог оплаты труда был для людей 100 тысяч рублей. Тогда у нас вся экономика разбухнет, и не надо бояться инфляционных давлений, не надо. Дело в том, что люди 100 тысяч рублей будут тратить на что? На еду, на одежду, на развлечения, на образование, на самое необходимое, ведь сейчас крайне недофинансированность людей именно по базовым потребностям. Вот и все. И седьмое, о чем заявил Путин в блоке экономических новостей, экономический блескриг западных стран против России провалился. Санкции не привели к обвалу российской экономики, заявил Владимир Путин. Экономического блицкрига не случилось, с чем вас я поздравляю, но 23 год покажет. 23 год это вот такая карта откровений. В основном все санкции были отложены, и они начинают действовать вот где-то в декабре, в первом квартале 23 -го года, и основной эффект, как сказал Набиуллина, будет в середине 23 -го года. Так вот, в 23 году, где-то примерно в это же самое время, в сентябрь, октябрь, мы с вами будем знать все. Да, ну, если вы будете нажимать на кнопку YouTube, если YouTube еще тогда будет, а там не будет канала Игоря Рыбакова, вы примерно догадываетесь, что все, полная жопа случилась. Поэтому, если действительно экономического блицкрига и в двадцать третьем году не состоится, да, и мы будем жить и живы, то канал номер один про бизнес и деньги, будет и дальше освещать все самые важные события, которые влияют на вашу жизнь. Поэтому подпишитесь сами, подпишите своих родных и близких, чтобы быть в безопасности. Это сейчас очень важно. Быть в безопасности, это значит дожить до тех времен, когда мы с вами увидим светлое будущее, ведь мы готовились к этому всю жизнь, и нам надо обязательно его дождаться, ребята. Ситибанк предупредил о принудительной конвертации валюты на счетах в рубли после 12 декабря. Вот. Будьте особо внимательны, дело в том, что это не касается валют долларов-евро, то есть основных, это касательно валют гонконгские доллары, норвежские кроны, шведские кроны, датские кроны, новозеландские доллары, сингапурских долларов, вот это. Ну, пресса стала об этом писать, люди всполошились, и, конечно же, Ситибанк тут же убрал этот заявление, потому что слишком большой резонанс. Вот. Ну и самое главное здесь что произошло? Набиуллина в эти примерно дни заявляет, что она категорически против принудительной конвертации валюты, что у людей должен быть выбор. А, ну, давайте поговорим, почему вообще было бы выгодно принудительно конвертировать валюты в рубли. Ну, например, смотрите, если ожидается большой рост курсов иностранных валют и падение рубля, соответственно, то принудительная конвертация в рубли — это как бы хорошо, да? Ну, меньше рублей вам отдавать. Есть еще одно соображение, хочу, чтобы о нем знали. Вот знаете, когда выпиваешь таблетку слабительного, да? Так вот, хождение или свободное хождение валют иностранных государств в экономике какой-то страны — это как-то, знаете, такое слабительное. Оно ослабляет экономику. Поэтому на самом деле вот эти вот ползучие такие профилактики, направленные на дедолларизацию, ну, то есть давайте так, избавление за ненужностью, за ну, лишней ненадобностью вот, из-за валют там, других стран, это такая, знаете, естественная реакция Центрального банка России на то, чтобы, ну, хоть как-то еще профилактировать и поддержать российскую экономику. И я очень рад заявлением Набиуллиной, что она, ну, как бы говорит, что не будет резких движений, то есть ее заявление следует именно так воспринимать. Не то, что этого вообще не будет, а не будет резких движений, да, в этом направлении. И я вам так говорю, у вас будет время для того, чтобы самим принять решение о, так сказать, непринудительной дедолларизации или непринудительной конвертации. Если вы хотите держать доллары, ну, откройте счет в каком-то там западном банке или там в Сингапуре или где-то, это можно сделать, вот. но держать валюты недружественных стран в большом количестве на счетах в российских банках, ну, вот это достаточно, ну, такое глупая, глупая затея, короче. В 2022 году траты россиян на антидепрессанты выросли на 70 процентов. Сумма трат на эти лекарства достигла 5 миллиардов рублей. Чаще всего антидепрессанты покупали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Карелии и Ростовской области. Да. В общем, антидепрессанты в стране есть, там на 8 месяцев прогнозируется там запаса антидепрессантов, а успокоительных на 6, поэтому все нормально. Я бы хотел сейчас о другом поговорить. Вот эти традиционные способы покупать успокоительные, антидепрессанты или, да, бухнуть там, покурить или там, не знаю, у кого-то даже наркотики, да. Ну, вы знаете, они оставляют человека в одиночестве и вот, вот это вот чувство одиночества, когда ты один напротив всего мира, а мир на тебя давит, а ты один и тебе больно и страшно, да, только усиливается. Поэтому мой совет следующий. Не дожидаясь, когда вас прижмет, как альтернатива последующему лечению всякими успокоителями антидепрессантами и прочими очень опасными средствами, да, стать частью сообщества людей, которые поддерживают друг друга. Наше общество очень атомизировано, каждый один на один со своей проблемой. Мы практически не поддерживаем друг друга, мы не помогаем. У нас даже сосед, если вот за забором, он враг, вражина. С этой стороны вражина номер один, с этой вражина номер два, ну и все. Мы даже с соседями, у нас сосед даже слово ругательное, сосед. Понимаете, это не значит там друг, там, вот мы с ним там смотрим, как вместе обустраивать наш поселок, город, там, лестничную клетку, там, нет, сосед, мусор не вы... там занавески, не, вот и все. Поэтому, смотрите, я не просто совет вам даю, нету другого действенного способа, кроме как избавиться от одиночества и стать частью жизнеспособного общества взаимного наставничества. Вот здесь, под этим видео будет несколько ссылочек на подобные общества, которые я лично рекомендую, вот, про женщин, Эквиум, X10 движение. Я уверен, что это то, что вам сейчас крайне необходимо. Вот именно в этот вот стрессовый период, вот, период от этих турбуленций, когда хочется сбежать, укрыться и так далее, ну куда ж ты скроешься, подводные ты лодки. Люди нужны людям, и я хочу, я, Игорь Рыбаков, хочу поддержать тебя, поэтому пройди по этим ссылкам, посмотри, что тебе на первый взгляд подходит, приходи на первую встречу сообщества, найди своих людей. Найти своих людей зачастую это самое главное, что происходит с человеком в жизни. Я желаю тебе удачи. Илон Маск все-таки выкупил социальную сеть Twitter и возглавил компанию. Ура! Девятимесячный марафон, пиар-марафон завершается мощнейшим явлением. И первый твит, который написал Илон Маск — это «птичка на свободе». Ребята, предприниматели, берите на вооружение. Первое, что он сделал, он поувольнял всех в этом твиттере, причем сделал элегантно, знаете как? Он всем в твиттере предложил предоставить кусочек кода, который они написали. Таким образом, он выявил, кто вообще занимался всякой хи**ой в Твиттере, а кто умел кодировать. Это ярчайший пример, как надо разбираться с компанией. Первое, что вы делаете, когда вы покупаете какую-то компанию, вы должны кого-то уволить. Ну, а как вам понять, кого уволить? Конечно, желательно уволить людей, ну, не тех, кто с критическими специальностями, да, а ну, других. IT, программирование и так далее — это очень важные критические функции для именно социальной сети. Вот и все. Пользуйтесь, берите на заметку. И второе, он тут же заявил, что он восстановит украденный у Трампа аккаунт. Напомню, во времена президентства Дональда Трампа да, в Твиттере заблокировали аннулировали аккаунт Трампа. Ну и, конечно, Трамп в свойственной его манере уже отреагировал на это, он сказал, Маск мне нравится, Илон, там все классно, но я не пойду на твиттер, я останусь в своей социальной сети трус. Ну, трус — это не значит трус, это трус, правда, правда, короче, по-английски -по правда. Короче, ребята, Илон Маск еще даст нам прикурить с этим твиттером, давайте, я буду держать вас в курсе, ну а сам готовлюсь с наслаждением встретить вот эти вот новые времена твиттера. Голубая птичка в золотой клетке Илона Маска. Минздрав мне планово проверит медцентр колопроктологии из-за графы откат в смете на ремонт Б, уже появилась нормальная такая вот строчка в смете откат да то есть ребята забыли удалить затереть эту строчку понимаете, просто тупо забыли и подали эти документы в отчет аудиторы такие смотрят говорят в смысле в графе «откат» была указана сумма 1,7 миллиона рублей. Вот так ребята нормально написали в графе «откат», сколько им надо занести. Поэтому, ребят, на самом деле, если вы думаете, что все темные делишки делаются в тьве, в сумерках, там, под покровом ночи. Вот, пожалуйста, в смете нормально, было написано «откат, 1,7 миллиона рублей». Все. все чисто, понятно, причем, наверняка, это не первый раз, и это всегда в документах проходило, но просто никто не видел никто не видит или не хотел увидеть, смотрит, говорит, так, это не видно. Поэтому, ребят, на самом деле, смотрите, все темные делишки делаются не по-темному, они всегда так хитро спрятаны на самом видном месте, что хрен найдешь. Поэтому пользуйтесь, пользуйтесь. Если вы действительно хотите, чтобы кто-то не нашел вами спрятанную вещь, разместите ее на самом видном месте, как очки на лоб, вот так найдешь, вот ищешь, где очки, ага, они здесь были, да, ну ты, а ты как поймешь, что они на тобой? Вот и все. Я сейчас не хочу призвать ни к чему, я просто, я просто не могу, я удивляюсь, я возмущен до глубины души, ну, ну, сколько можно? Россияне за год стали на 17 процентов больше материться, в сетях стали материться на 17 процентов больше, потому что, а как тут не материться, потому что было же все так нормально или вроде шло, вот все, ну вот уже вот, а вот опять, вот все, и опять нет. Ну, в общем, на 17 процентов, но я с этим не согласен. Я думаю, на 170 процентов стали больше материться в соцсетях. Во всяком случае, на моем канале отмечены небывалый всплеск матерной активности или вы не замечаете. Вот давайте так, я вас спрошу, кто заметил, пишите мне в комментарии, что заметил всплеск матерной активности. Или кто, если не заметил, тоже пишите. Вот мы с вами поймем, какие вы наблюдательные. Национальное аэрокосмическое агентство Америки, НАСА, в пятницу опубликовало фотографии улыбающегося солнца. Ну не расслабляйтесь. Вот эти вот пятна на солнце — это, оказывается, были корональные дыры, это вспышки на солнце, понимаете? И ученые сказали, ребята, не думайте, что солнце улыбается, ничего хорошего ждать не следует. Это все бури магнитные, и они приведут к сбоям в GPS, радионавигации, в орбитальных спутниках и так далее. Поэтому улыбка на солнце — это не к добру. Поэтому, когда вы видите, что улыбается как бы человек вот так, по-американски, это оскал, это предвестник бури. Поэтому я бы хотел вам сказать, чтобы вы поддерживали друг друга, держались друг к другу, всегда искали своих людей толпой вот от этих улыбающихся, ли, обороняться лучше. Да? Давайте вместе размножать хорошие. Пусть плохому места просто не останется. В я еще раз отвечу на этот вопрос.